Всем привет, у нас продолжаются новогодние праздники и нам сегодня бабушка Катя вручила подарок, а именно этой хэппи дом Короче, это большой деревянный классный дом, да, который нужно собрать руками, без клей, без его Сейчас мы будем приступать к сборке Ты закрыл всю камеру, Максим, всегда все с этой стороны Давай, покажи поближе, что это такое это будет трехэтажная такая штука с пристройкой и с мебелью. Да! И все там должно быть сейчас в разборном состоянии. Иди к маме. Ты готов? Да, да, Наконец-то у меня есть! Ух ты! Нифига себе, там инструкция. Достаем страниц все выглядит таким образом а давай просто сейчас будешь выдавливать подожди подожди все вот в таком виде давай сейчас ты начнешь знаешь с чего я тебе буду давать такую штучку да. ты из нее будешь вот так вот смотри выдавливать вот эти... да знать бы как это выдавливать еще чтобы ничего не было Давай мы не будем выдавливать туда, погоди. Это дошка. Здесь есть подписи, какой-то этаж, что облегчает немножко. Мама, тогда скажи. Да, вон там прям первый этаж, второй, третий. Четвертый. Там нет, покушать. Очень вкусно пахнет деревом. Да. Четвертый этаж, Ничего себе. Это мебель. А пупей, да посмотри. Ничего не вот это да. Так. Все мы вынули. Это не может не радовать. Сборку изделия осуществляют только под контролем взрослого. Соблюдайте меры предосторожности. Сборка изделия происходит в хорошем освещенном помещении. Хорошее. Места соединения деталей с упаковочной пластины необходимо обработать ножом или наждачной бумагой. Почему? Такие вещи без смысла. Да. При необходимости используйте клей ПВА. Можно потом раскрашивать краски, но мы об этом думали, если все мы подумаем, мы будем все красить. А потом. где мебель? Вот она. Да это не мебель, это просто... Я думаю, другой будет мебель. но что, другой. Надо прям еще... Так что? это конструктор. Она будет стоять сейчас здесь. Тебе про это и говорили, что нам сначала собрать, чтобы мебель получилась. Ну короче. Здесь есть какие-то две штуки с окошками, судя по картинке. Давай так, вот мебель мы откладем отдельно, правильно? Мебель нам пока не нужна, мы ее не собираем. А купить ее как много. Есть такие вот планки с этажами, вот здесь написано третий этаж, где-то тут вон, второй, второй этаж. этаж и первый этаж. Вот она, вот. И нам нужна вот она вторая вот эта вот стена. И они, получается, будут располагаться как-то вот так. Вот так. Наверное. И между ними нам нужно всунуть. Держи, Максок. Вот так вот и вот так вот. Держи. А как? Вот так. Держи. Ну что? ты подвинься ко мне. Ничего, держи. Две? Две. А что дальше делать? Держать. И мы сейчас всовываем между ними сюда, а и вторую отсюда. Да. Ладно, Юга, попасть. Стоп. Да ничего тебе не съест. Стоп. Папа. Он тебя отрезает. Вот. Уже лучше. Папа походить на правду. Вот. Теперь мы проделываем те же манипуляции вторым и третьим этажу. Мне нравится, что здесь есть везде отметки. И прям... И подписано. Все. И подписано. Пока что... Нет, это не та сторона, Максим. Сейчас я тебе это дам и ты ее сам ставишь. А что не так? Почему? Сейчас ломаешь. Ломала. Кого? Вот. Да. Все? Нормально. Как будем чинить? Да там нормально, ничего страшного. Она уже на соплях. Да убирай ее просто. Нет. У нас есть клей. Заклеим. Завтра? Да. А есть разница? Я не знаю. Навер... Наверное. Ну там подписано же. Вообще она ничем не отличается. Нет, типа первый, второй. Ну это-то понятно, а вот расположение в какую сторону. Фунтиня. стало легче. Я вот, до конца засунула. Где? Кого? Вот второй этаж. Почему? Потому не до конца засунула. До конца. Ну, а теперь до конца. Данная конструкция не стоит. Возвращаем. Какие-то там есть две штуки с дырками. С арками какими-то. Вот. Тут О -о. непонятно, тут не видно. Вот она одна, есть такая еще одна. Еще такой хит ну, О, Я... тут написано второй этаж Держи. Я тут видел какую-то Один... вот Они как раз таки а, будут вот, вот, вот, вот. держать вот, всю вот. эту конструкцию, чтобы ничего Нам не болталось Давай Иди. Первую мы ну, Вот еще Ага, откладываем ее сюда Смотри, ну, а что я там ничего не ломаю в этот раз. Первый засунули, и сейчас второй засунем. Да. Вот это, конечно, хилая фигурка. Ну ты что, перекрестить чего хотела-то? Это мы сделали. Теперь вот как раз Максим подавал. Здесь какая-то должна быть стенка. Смотри. Ты, вот смотри, Мам. вот такая вот. Вот, так. вот такая. Капель? Да. И с одним окошком такую же тащить. Вон, вон, вон, вон. Все правильно, папа тебе показывал Все правильно, папа тебе подсказывал. Нам ее нужно засунуть. Вот так вот. Вот так вот. Она такая хилая. Ну ты сейчас каркас соберешь, она будет крепкая. Правда? Там есть такие штуки, где она пропилена меньше, ее засунуть, и станет, чтобы сложнее. Все, да, он сейчас он... встанет. Чего? Чего не так? Все, правильно, правильно, правильно. Я говорю, сейчас он встанет и нормально держаться будет. Отлично. Еще. Что-то не сходится. Друзья мои. Почему так? Она не, не сходится. Это судьба будет шуметь. Ну, тебя... Видишь, должно попасть вот в эту штуку? Потому что у тебя вот. тут что надо попасть. Палень. Вот, вот, видишь, она не защелкнулась вот в этой штуке. Почему не защелкнулась? Защелкнулась. Да? Да. Надо теперь его поставить. Отсюда, в стену. А, вот она, как раз Дена. Вот она, вот она, вот она, вот она. Ее мы вставляем туда. Страшная конструкция, конечно. Вот я также начала давить, и она меня отломала. Нет, я начала ее вот так делать. Дай. Угу. Ш -ш -ш. Ничего нам не видно. Вот это, конечно, надо будет зашкурить. Но есть шанс, что потом мы его будем разбирать и красить и переделывать. Дай? Ну, и мы модерни... даже... нет? Нет, мы его разбирать, наверное, не будем. А как красить. ты его будешь красить? Нет, надо придется отдельно все растаскивать. Но если нам понравится, Максиму понравится, он будет этим играть, то мы будем собирать коллекцию и будем красить краска. себе. Пока не надо ну, тебе краски. Думает, я Пока не надо краски. Иди помогай. Не надо, ну, я приготовлю. Когда будет. Сегодня, сегодня не надо, Максим. Почему? Потому что нам бы сегодня было с собой... Видишь, как болтается? Не должна болтаться. Нет, почему вот здесь она болтается. А здесь не болтается? Нет, здесь она прям встала. А здесь yeah. почему-то не встала. Не Сейчас, Максим, подожди. Нормально. Держа. Так, вот эту конструкцию, которую на данный момент у нас вот здесь, мы собрали. Теперь нам нужно собрать крышу и лестницы. Так, давай мы вот это с тобой уберем. Вот это вот. Не, интересная такая тема. Для детей. Конечно. Нет, только сборка по-любому не для детей. Теперь стоит вопрос: как это отсюда вынимать, чтобы это не сломать? Потому что, видишь, здесь везде есть непрорезанная штука. Давай я буду это делать. Покажи, как. Я хочу сама, но я не понимаю, как. А, ты испортил. Уже. Ты ну, как? с силой. Что я могу сказать? Прям выламывать. Это лазером, да, вырезается? Угу. А если проворачивать в этом месте не получится, да? Угу. Просто когда сейчас там такие манипуляции с мебелью, с мелкой, я вообще не представляю, как это делать. И надо было перемычку чуть поменьше делать. полегче потому что вот такая вот штучка в этом месте стой, покажу отлетает она либо с самой детальки угу. либо вот тут вот, вот неудобно угу. ну, значит как будто делать держи как вы красивый просто после шапки ну что здесь за тихон. так теперь нам надо что сделать сделать ну куда он ее тащит? Нигни опять так гнешь. Ну я даже не трогаю. Даже... Вот не трогаю, не трогаю. Ты, ты, ты видишь, ты на себя ее держишь. не трогаю. Чего не так? Смотри. Держи. Ты ее гнешь вот в эту сторону и за. Давай, эту. я не трогаю. Что, что не так? На, держи. Хорошо, мы это сделали, ты сделал. Вообще всяких дополнений, вариаций, всяких пристроек, других наборов, типа для улицы, с мангалами, с бассейнами, со всякими штуками. Огромное-огромное количество. Я надеюсь, что Максим это оценит. Вообще он это просил, он это хотел. Если ему приглянется такая фигурка, всякого с ней намудрить можно много. То есть можно, говорю, и покрасить, и раскрасить в разные цвета. Продаются специальные, типы шторки, всякие разные штуки. Здесь столько всего классного можно сделать. Вот так должно она просто... И что ты предлагаешь сделать? У нас остатки какие-то останутся. Конечно. А вот они, наверное. Что ты мне говоришь-то? А почему там... Ну смотри, давай возьмем инструкцию. Где она? Вот. Ты видишь? Что-то. Вот они, да, наверное? Мне кажется, они... Только почему их никто не нарисовал? Ну, наверное, да. То есть, если что, если вы не сообразили так же, как и мы... Скорее всего, можно я покажу? Да, да да Скорее всего, вот эти четыре штучки, это и есть оно. И да, они тогда здесь закрепят и она не будет падать. Ну ка показывай. Вот и со всех сторон что Не видать, только Ну, ну вот она вставилась. Упс. А почему здесь ничего не нарисовали? Здесь вообще ничего. Знаешь, как называется? Догадайся сам. На мебелике похоже, да? да, да. Эти маленькие маленькие фигурки. И с той стороны ляпаем две такие же. Давай уже! Чего? Да, девочек думаю. А, а, Чего? Давайте, да, девочек думаю. Ага, мы только начали. Я только хочу уже поиграть. Ну, что так Все долго делать? Добавить. А может быть, там тоже надо что-нибудь придумать? Ну, лучше стало или нет? Не, ну, в этом лучше. Мы прям так загрузились. Я смотрю, прям вижу. А, Сломать бы не что? хотим. Да, мы да, да. прям оно... Настолько все сложно. Что ж, прям вообще. <связывая> я, я не ожидал, что мы прям так загрузимся, правда. Мы прям сидим такие... На нервике. <связывая> ну, Каждый хруст прям вай. <связывая> <вообще. связывая> <связывая> Чего? Че это ты там да, убрала? Ну покажем? Иди давай сойти сюда. В стене. Сейчас будет расстрел. Не буду показывать. Че опять? Я попал. Пиу. меня попал. Ты готов? Нет. С другой стороны. Мы это прям вот вниз опустим. Нормально будет. Они из-за того, что плохо прорезаны, я начинаю ее опускать, она выдирает вот такое волокно у соседней. Я говорю, им надо было теперь мышки чуть поменьше оставлять. Вообще желательно было практически не оставлять. Прям маленькие маленький а тут прям... Что оно прям вот так вот тряхануло, оно все вывалилось. Угу. Хотя они и так вроде прям миллиметровые, но... Да это много. Я просто представляю, когда мы сейчас возьмемся, говорю, за детали, там, типа, унитаза, где мелочь на мелочь. Ну, нормально, да, ну хочу. Нормально, нормально. Какая лестница нарисована зубчиками? Какая она по факту, какую нужно взять? Что-то картинки прям вообще не соответствуют действительности. Ага. Ну, я говорю, инструкцию догадайся сам. Не поймешь, не соберешь. Опять же, вот это я не представляю. Как же я замучился собирать эту лестницу? Это просто что-то с чем-то. А я закрывала ты... ванну. И унитаз. Там прямо ага, прикольно. Я сама. Сашка говорит, что типа мебель она... Намного Это... проще. Да. Единственное понять невозможно то, что они нарисовали, но собрать можно. И вот я пытаюсь разобраться. Иванные. Вот сейчас буду делать такой все, слушай, Давай. вставляем все в двери. жить и жить, Максим. Какой Одиноким мамочкам советую. Мне, мне кажется, мы это мужикам надо делать. Сейчас, это, сейчас это растянешь <laughs> не, не на два, не на полтора часа. Какие заёшь? как получится. На следующей неделе. Приходи. Сверху Чего? Тебе показалось. Все? Да. еще одна такая же Но По крайней мере, настолько детальный, детальных рук открывается. Конечно, мы заехали, это готово. Я, конечно, не ожидал, что будет настолько долго, <laughs> это настолько кропотливая работа, прям очень конечно. Из мебели пока что у нас получилось вот эта ванная, полочки там всякие для ванной, толчок, унитаз, кроватка двухъярусная, стулья. Шкаф вот землюшца минут 20, наверное, сейчас Да, с там с полочками совсем открывается и Кровать и вот такая типа игрушка в детскую да. да? конек. Mm -hmm. Катается. Ты сейчас что собираешь? Компьютерный стол. Да. Еще осталось. Да, столько. Ну ч? Нормально? Ставишь текст. Да, да, да, да, да. Это еще час, наверное. Угу. Фу, мы закончили. Все вопил, как все в чем-то. Получилось раз, у нас... А это ты попробил. У 11. Два часа. Да. Следующий по Вот такая красота. Сейчас будем расставлять, как на картинке, а Максим уже там сам дальше разрулит. Да. Сейчас поставим и идем спать. Детская комната у нас на самом верхнем этаже. Там должна быть двухспальная кровать. Двухспальная кровать. Лошадка. Компьютерный стол. И стульчик мы ставим комод и что-то хрень какая-то вот и еще один команд не вижу комода ну пусть будет здесь вот это внизу у нас стоит холодильник И плита Максим это. Плита Что-то там еще А там вот этот Он Еще стоит В этой комнатушке у нас стоит Диана а Вот это трюмо Ванна и унитаз это очень офигенно смотрится. Я, может, возможно, еще потом в дальнейшем туда проведу свет, чтобы светилось все. Можно. Я предлагаю, если Максиму, вы понравится, он будет этим играть, просто потом это разобрать. Классно покрасить. Всякие штуковины сюда придумать, сделать. Можно сделать шторки и кучу-кучу. Но это вопрос, будет ли надо на Максиму. Да. Унитаз. И сюда у нас переезжает о, у тебя тоже был квадратный стол? Да Стоило ли это этих двух часов? Мне кажется, что да Да, прикольно Ну, круто Единственное, что здесь плохо держится, это крыша Но я попытался ее там закрепить всякими застежками И так сейчас нормально вообще. Вот, как-то так но я предлагаю, конечно, покрасить. То есть можно было даже взять эту кровать дно покрасить там одним цветом, что это типа одеяла. Здесь покрасить другими цветами, там коричневыми, не коричневыми. В каждой комнате какие-нибудь разные цвета придумают, всякие штуки. это если Максим надо Повторюсь. А так получилось, вот у нас как-то так. Так это не сюда? Ты переставишь все, как тебе нужно Отсюда Хорошо, переставишь всю мебель, как тебе надо Это будет бан. баня ага. сверху, сверху будет баня А вот это будет баня Это баня Ага, а тебе Спасибо Так, Но о чем это спасибо? Это бабушка подарила Нравится, спасибо Они открываются, достаются Всегда Все, уже Максим начал переставлять Ну давай беги, сейчас будем собираться отдыхать Так что вот такая вот красотища у нас получилась Пишите в комментариях, если вам такая штука интересного Будем сами искать что-нибудь, что-нибудь придумывать, что сюда можно добавить, сделать и так далее В том числе Леша предложил, что можно провести свет, сделать здесь где-нибудь подключатель mm -hmm. И было бы прикольно вот, можно всякого-всякого намудрить, так что пишите, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, внизу там можно поскидывать донатики, подписаться на наш инстаграм, хотела сказать приятного просмотра. Да. и пишите, что вы делали 1 января. Да, а всем Чао. Бешенство.